Процентные ставки по вкладам населению обычно растут во втором полугодии по всем срокам и валютам. Не исключением стал и этот год. А так с августа рост процентных ставок составил до полпроцентных пункта по приложениям гривни и до трех десятых по программам валюте. При этом в декабре процентные ставки могут вырасти еще на несколько десятых процентных пункта. И по наиболее выгодным приложениям на один год достичь 26% годовых по программам гривни, 12% в долларах США и 11% в евро в небольших банках, тогда как в крупных организациях процентные ставки будут ниже и вероятно ли превысят 23% годовых по депозитам в гривне и 12% в валюте. Гривна остается на более выгодной валютой для вложения средств, но если курс доллара США поднимется до отметки 9 гривен и выше, то уже вклады в долларах будут более выгодными. Кроме повышения процентных ставок, банки к Новому году будут прилагать разные акционные условия с розыгрышем денежных призов и ценных подарков в виде путевок или бытовой техники, но шанс выиграть приз обычно невысок.